И я говорю тебе, Спасибо. Yeah. Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Уда! Деву, деву, деву, деву, деву, деву, деву, деву, Deep Google. Okay. God, deep. She starts there the the I've okay. got Чёпка нет Чем дай, дай, Yeah, I'm okay.